Товарищи, друзья, братья и сестры, я Антон Гурьянов. От имени Сил Сопротивления, которое я имею честь представлять, сейчас сделаю официальное обращение. Текст обращения передо мной. Чтобы не ошибиться в деталях, я буду в него время от времени заглядывать. По нашей информации, фашисты Киевской хунты Планируют в ближайшие дни осуществить крупный теракт или серию терактов на территории Украины. Информационная подготовка к этому уже ведется несколько дней господином Аваковым и его помощником Шкиряком. Цель этого обвинить в террористических актах Россию и ввести на территории Украины режим тотальной диктатуры а по максимуму обеспечить введение войск НАТО, в частности, польско-литовского контингента. Ответственным за операцию под кодовым названием у Темреви лежит на майоре СБУ, который представляется как Алексей Никонов, близкий к господину Наливайченко. Данная информация предоставлена высокопоставленными чиновниками в Киеве, которые опасаются за свое будущее после падения киевской хунты, которая неминуемо произойдет. Итак, украинские фашисты следуют за своими предшественниками, немецкими фашистами. Сейчас они будут осуществлять аналог операции поджог Рейстага. Что ж, они идут по следам своих предшественников. Что делать простым людям, которые слушают сейчас это обращение? В ближайшие дни не посещайте места публичного скопления людей. Старайтесь либо вообще не пользоваться, либо пользоваться по минимуму общественным транспортом, особенно метро. Уделите высокое внимание к присмотру за детьми. Приглядывайте за своими подвалами и подъездами, чтобы туда не приходили посторонние люди и не сгружались неизвестные грузы в подвалы и подъезды. Распространите эту информацию своим знакомым, друзьям и соседям, кому только можете. И да поможет нам Бог.